Как избавиться от чувства вины и почему это важно? Бывает время, когда вы испытываете чувство вины и не знаете, что делать. Первое, что вам предстоит сделать, это не испытывать чувство вины. Все? Вы должны осознать, что ваше чувство вины не принесет никому пользы, ни вам, ни вашим близким. То, что произошло, уже произошло. Сломанную вазу не склеишь. А если суметь склеить, то трещины, следы останутся. Прошлое не вернуть, а испытывать чувство вины бессмысленно. Вообще чувство вины создали манипуляторы, чтобы манипулировать. Так что вне зависимости от ваших проблем, от того, что плохого вы причинили, перестаньте чувствовать себя виновным. Да, возможно, вы причинили вред кому-то, но постарайтесь вспомнить, вероятно, были моменты, когда вы делали что-то хорошее. Не бывает полностью белых и черных, это только в шахматах бывает. Испытывая чувство вины, вы будете все глубже попадать в депрессию, потому что вы занимаете свои мысли чем-то негативным. Поэтому забудьте просто и смиритесь, что вы ничего не сможете поменять, и, собственно, живите дальше. Но никогда, никогда не испытывайте чувство вины. Чувство вины – это всего лишь снисходительность к себе. Каждый раз напоминая себе о случившемся, вы тем самым сеете смена негативного мышления и будете притягивать к себе все более напряженные обстоятельства. Я думаю, ролик был интересным. Если это так, то подпишитесь, поставьте лайк и поделитесь своим мнением в комментариях. Всем пока!